Всем привет, девчонки! Огромное спасибо, что вы у меня есть в друзьях. Новые люди, которые попали на мой канал, нашли меня в, на YouTube. Огромное вам спасибо! Не забывайте подписываться, не забывайте о комментариях, не забывайте от лай, о, об лайках, ставить лайки. Я буду этому очень рада. Я всегда читаю ваши комментарии, очень приятно мне. Огромнейшие, девочки, я утром записала на четыре, на четыре королевы, но сделала запись, потому что длинные. Сейчас загружается на на YouTube там потом посмотрите я сделала запись думаю если чтобы не было никакого сбоя я лучше сделаю запись делала запись на телефон и сейчас поставила на загрузку где-то через час она выйдет новые видео а на 4 королевы что ждет в декабре неплохое видео получилось очень хорошее. Вы себе там уже посмотрите. А сегодня мы будем сейчас, в данный момент, разбирать мужчину. Вызовем вашего партнера на откровенный разговор. Что бы он хотел, может. Но не, ну, ну что-то или боится, или стесняется. Вот сейчас мы его, что он будет нам, как он будет нам открываться. Что он нам хочет сказать. Того, что не может сказать вам. Что там у него что у него в мыслях, что у него, что он планирует на счет ваших отношений, есть ли чувства, есть ли будущее. Вот это все сейчас будем смотреть. Так, давайте. Подумайте о своем мужчине. Так, давайте. Начинаем. Давайте сначала посмотрим более-менее что на данный момент возле этого мужчины. Девочки, вышел король мечей что-то он размышляет очень бы ему хотелось радости и веселья но сейчас в подвешенном состоянии все стоит на своем месте никуда движений в данный момент нет в размышлениях он что ему делать но ну, хотелось бы радости очень но движений никаких нет мужчина повешенном состоянии, но не как в, за, в заключении. Он сам взял этот тайм-аут, чтобы думать свою жизнь, как ему дальше жить. Вот, взял какой-то тайм-аут, а, э, охладить свой пыл, охладить свой разум, охладить свое тело и хорошенько прийти к каким-то э, конкретным э, уже э, планам или действиям, чтобы чтобы жить хорошо, он хочет по тройке кубков веселья радости. некоторые может что хотят разобраться, нужны ли эти отношения, нужно ли выходить предложить уже жить вместе тройка тройка кубков это может быть что и тоже предложение поут чтобы разобраться в себе, чтобы разобраться в себе, в свои чувства.